Приветствую вас на нашем канале и мы продолжаем наше увлекательное путешествие по дебрям законодательства в нашем мире, которое создано. И сегодня мы поговорим, ребят, о государственности. Что же такое государство и какие отличительные признаки есть у государства. И вообще, кто это? Кто это нас окружает? Да? И здесь почему назрел такой разговор и почему назрела такая тема? Потому что идут сейчас очень жаркие споры на тему того, что Российская Федерация – это некая коммерческая структура с генеральным директором Дмитрием Медведевым. Вот, Путин вообще непонятно кто и вообще все коммерческие структуры и все, короче, лабуда. Значит, власти отстаивают свою позицию, говорят, что нифига подобного, мы государство, и у нас есть государственные органы, там, и исполнительные, судебные, всякой разной власти, и вообще мы государство. Но э, спорят две стороны, спорят очень жарко. Значит, э, одни отстаивают то, что это коммерческая структура, другие отстаивают свою позицию, что все-таки это государство. Я э, ознакомилась с теми, и с другими. Я вообще хочу вам сразу сказать, что я в политике знаете, с краю постою. Это вот э, знаете, когда дурдом идет, да, вот можно я отсяду? Или остановите землю, я сойду. Вот это про меня. Я вот как-то всегда стараюсь смотреть на все непредвзято и стараюсь смотреть на все незаинтересованным взглядом. Знаете, как говорили древние буддисты, да, будь не будь вовлечен, а будь отстранен от всего. И тогда ты сможешь там из из какого-то особого состояния, значит, познать истину, что же здесь за хрен творится. Так вот, ребят, если относить меня к какой-либо партии там или еще какому-то либо течению, я вообще сама за себя. И мне на самом деле абсолютно оранжево и фиолетово, кто за что борется, кто там что доказывает, какую точку зрения, я слушаю тех и других. Вот, У меня такое свое собственное непредвзятое мнение, я не претендую на его истину, но на самом деле это некий такой... Истины здесь нет, вот в чем прикол. <смех> здесь и правые, и левые, всякие разные центристы, оппозиция, но истины нет ни у тех, ни у других, ни у третьих, ни у пятых, но потому что истина не может быть во, во лжи, и в информационном мусоре не может быть истины, понимаете? И то, что я здесь сейчас делаю, это как раз-таки относится по большей части, наверное, к сортировке мусора, да, к сортировке бытовых отходов. Пластик отдельно, бумагу отдельно, там, какие-то био, биопродукты отдельно. Не более того, ребят, ну, не более. Как-либо, как какой можно отношение иметь к мусору? Да никакого. Вот, но все-таки... Наш век информационного мусора, давайте пытаться разбираться, потому что этого мусора мы производили очень много. Мы, я имею в виду, все человечество. И э, нужно начинать с себя. Да? Если вы себе скажете «стоп», хватит, если вы себе по крайней мере хоть какие-то для себя возьмете понятия, понимания, принципы, то есть не просто так жить, как знаете, как говно в проруби, когда вас туда-сюда болтает и вообще не знаете, чего от жизни хотите, а хотя бы ну хоть немножечко задаваться, начать вопросами, да, что все не так устроено, как нам рассказывали. Но тогда более-менее начнет работать голова. А это самое важное. И это как раз та цель, которую я добиваюсь, да, чтобы у вас начала работать голова. Чтобы ваша голова начала, собственно говоря, не только есть да, и смотреть всякую там порнографию по телевизору, но и все-таки начала думать. Вот, собственно говоря, исполнять свои прямые обязанности. да, И как бы я считаю, что у нас все части тела должны исполнять исключительно прямые обязанности, а мы ими пользуемся не по назначению. Так вот. Вернемся к нашей государственности. Значит, все э, и другие оппозиционеры кричат, э, собственно говоря, и каждый отстаивает свою точку зрения, что такое государство, что такое коммерческая структура. Но, ребят, я далеко ходить не стала. Я взяла значит, общепризнанные нормы, ну, то бишь я обратилась к интернету и к Википедии, и вот что я нашла. Значит, основные признаки государства, как гласит нам Википедия, это, их на самом деле 8, это территориальная организация власти, то бишь, институты гражданства и государственные границы. Это публичный характер власти. Третье, суверенный характер власти, значит, кто не знает, что такое суверен, это а, высшие права. Ну, по-русски вам скажу, да, то есть царь, <с> очень приятный царь. Вот, если я говорю, я суверен, да, то очень приятный царь. Все просто. Дальше, значит, принудительный характер власти, исключительное право на взывание налогов, поборов, сборов и выпуск денег, обязательность членства в государстве, представительство общества как целого, защита общих интересов и общего блага, наличие государственной символики, герб, флаг, гимн и так далее. Вот, ребят, вот, э, это считается основным доказательством и основными фактами того, что мы обладаем неким государством. Я тут села, изучила, почесала репу и пришла к выводу, что у меня на отдельно взятой моей квартире трехкомнатной э, государство. Да, государства Хмельковых, вот, у нас для этого все есть на самом деле, у нас есть территориальные органы власти в лице меня, у нас есть институт гражданства в лице моего мужа, который отстаивает гражданские позиции моих детей, у нас есть государственные границы, причем в каждой комнате отдельно, вы знаете, попробуй пересеки, там у нас и досмотры, и баррикады, и все, что хочешь. Вот, конечно, у нас публичный характер власти, то есть все решения, принятые в семье, мы публично значит, оглашаем. Дальше. Суверенный характер власти. Да, я вот такая царь, очень приятно. Вот, и внешний, и внутренний. Я и дома командую, и за домом командую. Вот, с меня не убудет. Значит, принудительный характер власти и монополия на а, законное насилие. Вы знаете, да, вот все сходится. <фот> У меня дома все сходится. Дальше, значит, исключительное право на взымание налогов и сборов и выпуск денег. Вот вы знаете, вообще все сходится, вот просто-таки все сходится, у меня исключительное право, я могу и налоги, значит, с мужа за вход собрать и вообще там и, и поборы со всех собрать, вот, денег вот некоторые структуры тут апеллируют, оппозиционеры, что, но ну вы же не можете выпустить деньги. Ну почему? Я просто не задавалась такой целью, но, собственно говоря, этот же смог, МММщик наш любимый, ну выпустил свои деньги, мавродики, ну и что, Но ну, я тоже могу выпустить. В чем проблема-то? Не, не вижу проблемы. Вы понимаете, что национальная валюта, она на то и национальна, что она ходит только на территории государства. Если я выпущу какие-нибудь свои денежки, которые будут ходить на территории Мои квартиры, то это законом не запрещено никакого государства. Я же не перехожу права, там не приступаю, интересы ничьи. В чем проблема? А дальше поехали, что у нас тут обязательность членства в государстве. О, да! О, да! Я же не буду с разведенным мужем жить. Нафиг он мне нужен? Пусть идет свое государство там где-нибудь, оттопыривает, да, свою территорию. А на моей территории только все члены. А как же? Вход платный, выход бесплатный. Дальше, значит, представительство общества как целого, защита общих интересов и общего блага. Ну, как бы да, попадает, да. И наличие государственной символики. Герб, флаг, гимн, ну, за этим тоже, я думаю, проблем не встанет. Так вот, ребята, о чем я хочу сказать, что... По вот этим вот формально каким-то непонятным признакам нам говорят о том, что это государство. да? И кто-то спорит, что вы что? У нас государство, у нас там никакая некоммерческая структура. Вы даже не понимаете, у нас есть свои органы власти, которым разрешено насилие, то бишь намекают нам на полицию да? или на милицию. Но так вы знаете, ребят, возьми сейчас, зайди в «Газпром», ну, к примеру, или в другую, в «Русатом», в «Центробанк» зайдите. Вы же не будете со мной спорить, что это коммерческая структура. Я думаю, никто не будет спорить. Но что мы видим? Там есть и органы насилия в виде каких-то там, я не знаю, чопов, например. да? Что мы там еще найдем? Мы там найдем, ребят, все признаки государства. Понимаете, то есть вот эти вот формальные признаки, по которым нам втюхивают, что мы живем в государстве, якобы, да, ну у нас же есть флаг, хорошо, у «Газпрома» тоже есть свой флаг. Согласны? Синенький такой с зажигалочкой. Отлично. У «Газпрома» есть свой гимн. У «Эппела» есть свой гимн. У Windowsа есть свой гимн. У всех крупных корпораций есть свой гимн, свой герб. А, что еще они там на что намекают? Флаг, герб, гимн. Все сходится. Все есть. Возьмите любую крупную корпорацию. «Роснано» возьмите. То же самое. Флаг, герб. Возьмите, я не знаю, там Volkswagen. Пожалуйста, у них у всех все есть. Понимаете? Да, это называется другими словами. Да, идет игра слов, подмена терминов. Ну, типа это не, не герб, это логотип. Фу, какая разница? Хорошо, Москва это же не государство, но у Москвы есть то же самое. Герб, гимн, флаг. То есть, по большому счету, по формальным признакам у нас государством является все. От одной маленькой семьи до коммерческой структуры любой, причем неважно, какого типа это коммерческая структура, да, до города. Кстати, вот чтобы вы понимали, у нас так мироустройство сделано, что матрешка в матрешке. У нас все есть коммерческие структуры, они же государства. В принципе, и спорить об одном и том же не имеет смысла. Понимаете? Я вам расскажу, как устроен мир с точки зрения вот государственности, да, государственных образований и всего остального. Что это реально матрешка матрешки. Значит, Смотрите. Есть некие крупные фирмы, да, которые мы называем государством. Ну, там Германия, я не знаю, там Россия, Англия, Австрия, США и так далее. Они как-то между собой всегда вели, ведут и будут вести какие-то торговые отношения. Но им же надо какую-то как-то взаиморасчет производить. Как они должны производить взаиморасчет между друг с другом. Соответственно, есть некий единый банк, да, где они все обслуживаются, Ну, потому что счета гонять в одном банке удобнее. Но я утрированно говорю, ребят, я не, не имею в виду там конкретное название, а, конкретное здание, конкретный адрес. То есть некая единая банковская система, в которой производятся межгосударственные расчеты. Да? Дальше. Где-то должна быть какая-то организация, которая над всеми государствами, в которой идет регистрация как юридических лиц этих государств. То есть это все меры для того, чтобы... значит. Компании такого уровня, то есть уровня государства, могли между собой вести торговые и другие взаимоотношения, но без этого никак. Без этого... Ну а как вы без этого торговлю построите? Если у всех свои валюты, гимны, флаги, все дела, да, ну как-то же надо на какой-то единой площадке общаться. Поэтому эти площадки есть, и есть международный, скажем так, банк, да, и есть площадка, где регистрируются так называемые государства, да, Собственно говоря, там, где они на площадке зарегистрированы, они зарегистрированы для одной цели. Давайте исходить из целей. Для чего это было сделано? Для торговли. Если мы говорим о торговле, все. Значит, это коммерческая структура. Логично? Логично. Дальше, значит... Каждая коммерческая структура внутри себя имеет право открывать подразделения. По всему миру так сделано. Пожалуйста, Российская Федерация зарегистрирована в Дансе, да, но, кто не знает, это такая некая, некая база, где регистрируются международные компании торговые крупные альянсы, да, вот она там зарегистрирована. Для чего? Да Для того, чтобы ей расчеты производить, иначе ну как она будет торговать? Вы вот, допустим, захотели компанию открыть, да, вам для того, чтобы, допустим, продавать с НДС, вам так, так или иначе надо зарегистрироваться в налоговой инспекции. В какой налоговой инспекции? Ну в того государства, где вы, собственно говоря, собираетесь торговать, да. А если это государство, если она хочет торговать на международном рынке, то ей где надо зарегистрироваться? Правильно, на площадках международного рынка. Поэтому вот эти вот все баталии, что наше государство, я я и сволочь позорная, где-то там на каких-то там а, торговых площадках в Англии зарегистрировано, в Австрии еще и в Германии, сволочь она такая. Да, ребят, ну это нормальное положение, но ну, а как ей торговать? Вы же в своей стране имеете памперсы, я не знаю, там, Какие-то японскую технику, австрийские, я не знаю, крема, швейцарские часы, но ну, вы же как-то этим пользуетесь. Иностранные товары это как-то ввозятся. Это раньше, когда у нас был СССР, да, СССР не торговал на, не, ну причем он всегда торговал на международных площадках, но у СССР была исключительная монополия. Вот в чем отличие было государства и СССР. Почему у нас был вот этот вот железный занавес? Потому что у него была исключительная монополия на торговлю. Что это значит? Что все госзакупки с иностранными компаниями велись через СССР. То есть то, что вот по госзакупкам закуплено, то вы имеете. И самый тому известный скандал, кому интересно, да, это вот этот Тетропак, компания международная, которая пришла сюда со своими тетропаковскими пакетиками. Помните, все этих в трех? в треугольничках было молочко молочко кефирчик в треугольничках вот и потом это куда-то вот сначала пропало а потом опять появилось так вот скандал был какой огромный что пришла международная компания начала здесь построила завод начала производить эти по своей технологии эти треугольнички да по этим треугольничкам начали упаковывать молочко а у нас же все знаешь все все народное все колхозное вот, наши это узрели, значит, те работники, которые работали, ну работали же местные товарищи, да, ну у нас умельцев много, они, значит, внедрили это на все предприятия, тетрапак обиделся, сказала, это наша ноу-хау, это наша вообще разработка, какого фига вы не имеете права никакого, вот, подало в международный суд. А СССР сказала, ах так, ну и вали нахрен отсюда, и, короче, закрыла двери, вот пинком под зад. И они отсюда ушли, потому что у нас все было для народа, все было народное достояние. И эта разработка пошла, естественно, в люди. И спустя уже годы, ребят, спустя годы, тетрапак вернулся в Россию. И вернулся он в 90-е. И отомстил. Да? У нас сейчас все в тетрапаках упаковано. И лицензия ему принадлежит единственному в России. Он здесь устроил практически монополию. Да не практически, а монополию. Потому что если не тетрапак, то пластик. А пластик, это мы знаем, бисфенол. Да? Это вредные выделения. Это яды, которые поступает в тот продукт, который туда налит, да, и, собственно говоря, вызывает рак. Поэтому ни в коем случае, либо покупайте в тетропаке, либо в стекле, да, вот кто не знает, еще всем говорю такую информацию. А, почему в свое время там тетрапак? Наши, наши, кстати, ноу-хау сделали разработку, они сделали упаковку на яичной скорлупе. Она биоразлагающаяся, хорошая упаковка, сейчас и домик в деревне, ей как-то одно время пользовался, но так их тетрапак задавил и выжил из рынка, просто тупо скупил все оборудование и утилизировал. Вот, ребята, вот такие вот монополистические войны у нас творятся в государстве, да, и все это в интересах других очень крупных иностранных торговых, а, торговых компаний, и поэтому очень жесткая конкуренция. Но ну, невозможно нам самим сейчас производить свои товары и все остальное. Нет, мы можем. У нас есть и земли, и умельцы, и руки, и голова, у нас все есть. У нас нет для этого финансов, у нас нет для этого поддержки. Почему нет? Объясню почему. Потому что установлены... Правило, что в Российскую Федерацию ты можешь инвестировать, либо что-то здесь строить, открывать какое-либо производство и так далее, только будучи иностранным гражданином и вливая иностранное государства. То есть у нас на территории Российской Федерации стоит табу и запрет на вливание вообще на что-то, что-либо. 80 тысяч предприятий у нас было закрыто с 90-го года. Поэтому, ребят, идет, знаете, такой геноцид на самом деле идет. Вот. No я вам это все рассказываю не к тому, чтобы вы осознали масштаб трагедии, да, а к тому, чтобы вы понимали, принимали некую сторону. Когда вам будут там в дебатах говорить, что это там государство, не государство, да, ребят, все, есть коммерческая структура, абсолютно все. Отдельно взятая компания в виде «Газпрома» Руснана, да, нам все то же самое подтверждает. И есть у них методы силового воздействия, и есть у них своя эмиссия денег, это я вам точно говорю. У них есть система штрафных баллов и штрафных санкций. А раз есть штрафы, да, то это что, не что иное, как налоги, вот, у них есть там премиальная система, да, конечно, они это все потом конвертируют в билеты Банка России, почему нет, почему нет, то есть конвертировать-то никто не запрещал, у нас государство тоже свободно конвертации пользуется, да, и доллары и у нас, и иены, и юаней, что хочешь, то и покупай, и еврики, пожалуйста, поэтому... Ребята, говорить о том, что какие-то у государства есть исключительные права, которых нет, у, у коммерческой структуры, ну, я бы не стала так говорить, назовите мне хоть одно исключительное право, которым обладает только государство. <смех> Только не называйте мне, пожалуйста, тюрьмы, <смех> потому что тюрьмы это на самом деле судебная система, но судебная система, она как бы независимая, и я думаю, что в каждой, в каждой, абсолютно в каждой организации тоже есть некая судебная система, и работает она, ну, не, не с ограничением свободы, хотя, может быть, в некоторых вещах и да, вот, но... С другой стороны, да, можно там человека отправить в неоплачиваемый отпуск и так далее за какие-то провинности. То есть, ну, как-то частично это все можно реализовать. В принципе, если поднапрячь фантазию, знаете, помните, раньше было такое выражение «не ума, не фантазия». Так вот, нас, ребята, сделали такими, знаете, недееспособными дебилами без ума и без фантазии. На самом деле я рекомендую заниматься только одним мероприятием в этой жизни то, что имеет смысл это развивать ум свой и развивать фантазию. Потому что, когда есть фантазия, вы можете любую хрень к любой хрень приладить, приладить. Вот. И найти там и пазлики, и крючочки и за что это и зацепить и, в общем, из чего-то сделать что-то. Вот. Когда нет фантазии, да, вот смотришь, многие там возмущаются: ой, там один дурак не то мне сказал, другой дурак не то мне не сказал. Да какая разница? Понимаешь, человек что-то там себе сообразил, но он хотя бы пытается. Yeah. <laughs> а ты вот что сидишь и всех там из всех поносишь, да, ты-то что полезное сделал для страны, он пытается, да, у него такое мнение, хорошо, если ты считаешь по-другому, ну, научи его, расскажи, где он неправ, только конкретно, не так на пальцах, как мы все любим, да, разговаривать с пузырями из износа, а конкретно, что, что тебя не устраивает, почему ты считаешь по-другому, то тут, тут недавно вычитала тут такое, это... пациенты совсем перестали принимать таблетки, типа у нас вся страна сошла с ума, у нас, кстати, в Подмосковье есть город Чехов, и там товарищ один борется за то, что он составил личный бюджет гражданина в 36 миллионов ежемесячно, и теперь пытается с государства это все выбить, судится. Вот, и, значит, власти Чехова над ним очень сильно смеются, причем они во всех официальных источниках, во всех во всех его поносят, бедного несчастного, вот, читают его дураком там, и вот, короче, чуть ли там не, ну, не губернатор, но кто-то, короче, из власти, из таких шишек заявил, что ну, пациенты совсем от рук отбились, перестали принимать таблеточки. Ну, типа, вот ересь какую-то несут, какой нафиг бюджет, никаких бюджетов нету, вот что сами заработали там, дай бог государство там пенсию даст, и, то скоро уже не будет пенсию давать вот социальные льготы и выплаты, да, тоже как одна из характеристик государства, но так извините, на каждой работе тоже есть социальные льготы и выплаты, да, есть э, различные профсоюзные организации и так далее. То есть, ребят, ну аналогий очень много, очень много, и аналогию можно привести, но ну, по каждому пункту, понимаете, то есть можно найти любой аргумент. Поэтому я э, не буду настаивать ни на одной точке зрения, понимаете, как вам, я вообще э, настаиваю только на одном, Пользуйтесь всегда информацией ровно так, как она вам выгодна. Все, только ради своей выгоды. Не надо быть ни за левых, ни за правых. Вот кто-то когда-то, когда высказывает очень бурно свое мнение, да, я всегда, всегда выслушиваю человека, и у меня всегда один вопрос, а тебе вот эта вот позиция гражданская твоя помогла? То есть ты ей что добился? Если человек говорит, да, я там пошел, я там за свет не плачу, за газ не плачу, я такой молодец, понимаете, я такая, ага, значит, все, надо подумать. Значит, человек разумное дело говорит, понимаете. А если вот он просто у спины у что-то доказывает, но сам при этом не может воспользоваться и ничего добиться, то есть результатов нет. Ну, здесь как бы надо, может быть, скорректировать товарища, да, что а цель-то у тебя какая. Ты можешь верить во что угодно. У нас, кстати, в Конституции это прописано. Вот. Что хочу сказать еще по поводу государственности, на что я вам а, хочу обратить внимание, это на то, что в соответствии с Декларацией прав человека да, международной есть такое понимание, как реализация прав. Так вот, ребят, а, у каждого человека есть право на гражданство. И что такое право? Право это не обязанность, понимаете? То есть вот у меня есть право на работу, да, я могу этим правом пользоваться, могу не пользоваться, хочу работу, не хочу, не работу. это мое право. И как я им распоряжусь, это мое дело. И очень, многие, очень многими правами мы не пользуемся от рождения, а они у нас есть, понимаете? Так вот, когда мне говорят, что вот, а что мне делать, значит, на меня государство там прессует, что-то от меня хочет. Ну, во-первых, надо выдохнуть и понять, что если государство использует инструменты так называемого государственного принуждения, ну, то есть что-то прямо через суд выбивать, через правоохранительные, другие силовые структуры, то первое, что вам надо понять, выдохнуть и успокоиться. А реализовано ли ваше право на гражданство? То есть у вас есть право, но реализовано ли оно? И здесь, ребята, не надо бегать, не надо ничего доказывать, не надо нигде в никаких инстанциях ничего собирать. Вот пришли к вам структуру, а вы заявляете, а у меня мое человеческое право, да, права, права человека, право на гражданство не реализовано. Я не знаю, в какой стране, какого государства я гражданин. Вы ко мне пришли, используя методы, Государственного принуждения, да, вот приставы, милиции и так далее, какие-то коммерческие структуры, которые кому принадлежат, в общем-то, и в целом. Но если вы в поле Российской Федерации играете, значит, вы э, под защитой государства ходите, правильно? если к вам пришли и что-то пытаются, там, свет отрезать, или еще какое-то принуждение вас к чему-то сделать через манипуляцию, давление, запугивание, лишение и так далее, да, это все уголовные статьи, я вам перечисляю, вот, то надо первое, на что обращать внимание, реализовано ли ваше право на гражданство. И дальше, ребят, пускай они все доказывают, через суд прекрасно делаются запросы в разные органы, да, и как раз таки запрос надо точечно делать. То есть, пожалуйста, мне заявление о выходе из СССР, заявление о вступлении с разрешением. Там будет разрешение на вступление, для ну, такое распоряжение для службы миграции, да, чтобы она вам паспорт выдала. Так вот есть эти бумажки. Если они вам будут говорить, ссылаться на какие-то акты, что вы как-то автоматом пулеметом стали, ну что это за бред, ребят? Это значит, договор заключен по принуждению, по обману, по... А, вы не спросили волеизъявления другой стороны? То есть вы мне подтвердите на основе чего? Они, как правило, всегда все ссылаются на один и тот же пункт закона о гражданстве, что ну вот типа вы вот автоматом стали. Ну хоть автоматом, хоть пулеметом, вы сначала докажите, что я стал. да, Ну где? Предоставьте мне выписку, да, что я гражданин с такой-то даты. Где это? Справку предоставьте. И вот дальше пускай они бегают и доказывают. Почему, ребят? Объясню, почему. Потому что а, суды созданы на основе конституции, да, а конституция уже чуть ниже, чем человек, да, вспоминаем. Есть человек, есть государство, между ними договор в виде конституции, они там что-то там заключают, и, короче, человек уходит с паспортом, а государство с землями с ресурсами, да. Такой вот обмен происходит, а... Значит, суды созданы по конституции, значит, у них верховенство это конституция, человек над конституцией, понимаете? После конституции идет федеральный конституционный закон, после него идет, причем их два одинаковых с одним номером, только даты разные, один 91-го года, другой другого года, вот, но тот, который по-стар, помладше, он вообще не действует, ну, неважно, суть в чем? Суть в том, что для того, чтобы а, сработала мера государственного принуждения, вы должны быть гражданином. Они тогда начинают ссылаться, а нам пофигу вы лицо без гражданства. Так подождите, дубль два, опять возвращаемся к предыдущим лекциям. Для того, чтобы я была лицом без гражданства, да, мне сначала нужно, чтобы, это гражданство, чтобы меня лишили этого гражданства. Понимаете, а, невозможно перепрыгнуть через гражданина. А потом ему статусы приделывать. У нас у гражданина есть три статуса. Это гражданин страны, да, гражданин иностранной страны и лицо без гражданства. Это все статусы гражданства, ребят. Не человека, а статусы гражданства. И вот это надо понимать. Так вот, если к вам органы власти принуждают вас что-либо сделать, да, то есть применяют меры государственного принуждения к чему-либо, к оплате, там, еще к чему-то, первое, что они должны доказать, что ваше право на гражданство реализовано, и подтвердить вам документами, что вы действительно гражданин этой страны, и действительно эта страна к вам применяет законно свои меры воздействия. Вот на это я бы обратила огромнейшее внимание, вот это мало кто у нас понимает, у нас вообще про это никто не говорит. Такое ощущение, что про это никто не знает, но грамотные юристы, вы куда все попрятались, все про это знают. Это общепризнанные нормы международного права. И потом, чтобы с вас кто-то требовал, ребят, где договор? Понимаете, как у Сталина, нет договора, нет проблем. Поэтому, разбираясь с государством и взаимодействие с государственными структурами, с любыми, абсолютно с любыми, ваше взаимодействие должно происходить только на основе реализованного вашего права. Если вы право не реализовали, но я здесь исконно русский человек, я здесь живу на своей территории, это вообще не ваша проблема, абсолютно не ваша проблема. Да? Это хлопоты государства. Государство обязано, а потом должны понимать одну простую штучку, которая написана на самом видном месте, но которую никто не видит. Вы эм, имеете, обладаете правом на гражданство, но вы не обязаны быть гражданином. Хотя в законе о гражданстве они пишут обратное. Но, ребята, в любой стране, в любой стране, значит, Конституция имеет верховенство над всеми законами и прямое действие. Прямое Конституция. И в Конституции написано, что государство, там не написано какое. Все государства, абсолютно по всему миру, государства обязаны, обязаны охранять, защищать и все остальное права и свободы человека. Понимаете? И все, что противоречит Конституции, идет в пеший тур в Конституционный суд Российской Федерации. Вот туда. Так вот... Противоречащая статья, которая находится, не знаю, сейчас исправили или нет, я чуть давно не заглядывала в закон о гражданстве. Раньше там было, что каждый, каждый проживающий на территории обязан иметь гражданство, там или что-то такое, короче, было. Но, ну, может быть, сейчас уже и убрали. Не буду я утверждать на эту тему, но если вам кто-то будет говорить, что все обязаны иметь гражданство, нет, нет такого обязательства, ребят. По декларации прав, прав, прав человека международные, значит, у вас есть такое право, вы этим правом, по своему усмотрению, можете пользоваться, можете не пользоваться. Значит, защищать и охранять права и свободы человека потому что у человека нет обязанностей, понимаете? Абсолютно нет. Он вольная птица, вот в чем прикол. Значит, защищать права и обязанности это Ой, права и свободы человека это прямая обязанность государства. Вы понимаете теперь смысл этих слов? Ни гражданина, ни там физлицо, ничего-то. То есть, вы совершенно спокойно можете жить на своей территории, на территории своих предков, на той территории, где вы вообще в принципе захотите жить, в любой стране, в любом уголочке вообще земного там, шарика нашей планеты, да, нашей плоской земли, как хотите это называйте. Да? Значит, Можете жить везде. И любое государство, любое обязана охранять ваши права и свободы, любое. Почему я говорю «любое» с такой уверенностью? Значит, открываете в Википедии ООН и читаете, что у нас 190 страны, 192 страны, а то бишь все, все государства, значит, объединены в ООН, это Организация Объединенных Наций, да, и они все... Uh, равноценные, равнозначные, но в том плане, что у всех одинаковые мироустройства, одинаковый миропорядок. Понимаете? И uh, права человека на самом деле, их никто не знает, и их никто не рассказывает нигде. Все, когда говорят о, права человека, он ЕСПЧ это так все вообще где-то круто, где-то далеко да нет, это недалеко. Не надо далеко ходить. Права человека, вот, пожалуйста, в каждом городе есть отдел по правам человека. Пожалуйста, обращайтесь. Есть, значит, у нас такая структура федерального уровня, да, управления по правам человека. Ну, не помню, там управление, служба, как она сейчас правильно называется. Пожалуйста, обращайтесь, у них есть электронные приемные. То есть, в принципе, права человека работают. Но единственное, что, ребят, вот этот вот информационный шум, который нам всем подается, информационный мусор нас уже реально всех с грязью, с говном смешали, да? что вы не люди, там никаких прав у вас нет и так далее. У человека есть права и свободы, их очень много. Если они нарушаются, да, то вообще вопрос государству. Вы какого черта это нарушаете? Вот Какого черта ко мне суд пришел, меня вызывает? На каком основании? Да? То есть, по большому счету, я могу пользоваться там, и паспортом, и заключать договор. Но если я вступила по своей инициативе в какие-то договорные отношения, ну, к примеру, заключила договор там, с МТС да, на телефон, и я согласно этого договора плачу, то есть здесь как бы все понятно, все разумно. Договор есть, есть подпись, есть как бы они мне его в любой момент из архива могут поднять, распечатать. Ну какие претензии, да? То есть не хочешь услугу, ну отказывайся от нее, не плати, ходи без связи. Но когда тебе приходят и говорят, что ты по факту должен, потому что ты потребляешь наш свет, да, где вы взяли ваш свет? И к вам начинают применять, докапываться, скажем так, да, за то, что вы не платите там, или еще что-то, или за то, что вы должны платить за этот свет. Здесь встает вопрос, а, ребята, а где договор? То, что вы не привели свое хозяйство в порядок, а в соответствии с законодательством, которое вполне даже приличное, я здесь причем Нет договора вообще, нет никаких у вас прав. Даже прав на обращение в суд у них нет. Потому что нет договора. Еще раз, значит, когда вам вменяют какую-либо обязанность, обязанность можно вменить по договору, понимаете? И неважно важно, какой это договор. Это будет договор с государством в виде конституции, да, и каких-то там а, справочек о том, что вы действительно заключили этот договор. Это договор с разными а, ресурсоснабжающими организациями, да с кем угодно, ребят обязанности у нас только по договору. И в законодательстве сказано, в гражданском кодексе сказано прекрасно, что э, у лица нет права обращаться в суд, если э, никакие его права не нарушены. Понимаете? То есть, а какие права нарушены? То есть Человек потребляет электричество, договора нет, ничего нет. Какие права нарушены у компании, которая поставляет «Ну и то, что ты там что-то не сделал, не оформил, ко мне какие претензии?» А это а, основной жизнеобеспечивающий ресурс. А у нас по законодательству запрещено лишать человека основного жизнеобеспечивающего ресурса. Так вот здесь как раз-таки идет самоопределение. Да? Если ты считаешь себя человеком, то тебе обязаны. А если ты себя считаешь физлицом, там, не знаю, плательщиком, собственником и всякой другой зверушкой, ну плати тогда. Мы тут недавно сидели в одной конторе разбирались, и вот uh, у людей вопрос, а я не хочу платить, ну так не плати, ну они же просят, ну тогда плати, ну я не хочу платить, ну не плати, ну они же квитанции присылают, ну плати. То есть, ребят, почему я начала разговор вообще в принципе самой идентификации чтобы у вас вот таких вот качелей в голове не было? Когда вы понимаете, кто вы и что вы, когда вы умеете самоидентифицироваться, когда вы знаете ключевые вещи, именно ключевые, что обязанности возникают только по договору, кто бы как чего не говорил. Договор может быть как устный, так и письменный. Во многих случаях договоры государство принуждает делать письменно, как в, как в частности договоры по ЖКУ принуждают в принудительном порядке письменный договор. Но договоры между физлицами могут быть и устными, пожалуйста. Это никто не запрещает. То, что у вас там, если вы не хотите иметь как гарантию исполнения обязательств с другой стороной, не хотите иметь в арсенале меры государственного принуждения, пожалуйста, можете заключать устный договор. То есть, если вы не собираетесь идти в суд, заняли там соседу 50 рублей, да, и не пойдете потом в суд, ну не вернет, не вернет, да и хай бы с ним, да. Да ради бога, не заключайте. Но если вы хотите потом, если вдруг чего воспользоваться, возможностью государства, у вас есть такое право, понимаете, вам государство такое право дает, как гражданину, то, пожалуйста... Пожалуйста, оформите, будьте любезны оформить. Но так извините, я не могу нести за всех ответственность, если, допустим, какая-то там Мосэнерго да, не соизволила со мной оформить ни договор, ни какие-либо там обязательства свои подтвердите мои в том числе, да, опять же, как я могу, вот они мне выставляют любые тарифы, да? или они мне просто смс-ку присылают, вы вот столько-то должны. Я не знаю ни тарифов, ничего, я на это не подписывалась. То есть это называется монополия и диктатура. Понимаете? То есть другого-то я не могу поставщика подключить. Это, извините, не мобильная связь. Монополия и диктатура. Поэтому они себя так и нагло ведут. Но даже монополию и диктатуру, ребят, надо ставить на место. Но на место надо ставить с позиции человека, а не с позиции разнообразных зверушек. Да? И здесь очень важно, это внутренняя ваша уверенность. Если вас будет шкалить, да, и качель у вас в голове должна, не должна, то переслушайте еще на 30 раз лекции, пока у вас все не уляжется. Пока вы, в принципе, не воткнете в эту тему, пока вы не изучите кучу документов. Да, в конце концов, вам нужен единственный документ. Откройте Конституцию, там написано все. Конституция имеет прямое действие. Не нравится Конституция, смотрите общепризнанные, общепринятые международные нормы и, прав и правила. Все, больше вам ничего не надо. Да, есть, конечно, много частных законов, в принципе, есть даже разумные, хорошие законы, да, как, например, закон о бюджетировании человека, гражданина, но, опять же, он не выполняется. То есть у нас очень много чего написано, но ничего не выполняется. Так вот, ребята, возвращаемся к государственности. да. Мы уже осознали, что такое государство. Действительно, государство – это коммерческая структура. Ее можно к таковой отнести, потому что государство является торговой организацией на международном рынке. И совершенно справедливое утверждение, что государство – это некая коммерческая структура, она была зарегистрирована в 2002 году, и действительно, генеральный директор Дмитрий Медведев. Это можно проверить. Таких выписок полно-полно в интернете, но смотрите, там половина выписок фейковые на самом деле. Ну, ну это факт, да, она зарегистрирована в международном поле, и в банках, и везде она есть. И более того, она зарегистрирована в Центробанке США, и зарегистрирована... Как государство тоже в Америке зарегистрировано, тут недавно находила ресурс, где были, как, как страна, она зарегистрирована. Вот. Но опять же, да, это не значит, что у нас все правительство купленное, что у нас такая вот раз такая селедка, и вообще все плохо. Нет, ребят, давайте без вот этой агонии, без вот этого вот какой-то паранойи. Просто вы должны понимать, что все страны давным-давно уже договорились. Абсолютно все. Все 192 и плюс 4 непризнанных. Они все договорились между собой. Абсолютно все. У всех стран ну, реально единая политика, единое правительство. Ну хорошо, называйте его ООН, да не вопрос. Но оно примерно, примерно где-то там, понимаете. Единая. У всех единые законы. Иначе было бы невозможно торговать. Но ну, невозможно, если в каждой стране свои законы, невозможно было бы создавать торговые монополии, огромные торговые монополии, да, как, допустим, компании... Проктор Гэмбл с большим именем, торговые корпорации, да, и так далее. И же с ними, то есть сколько у них торговых марок, торговых знаков. Они поглотили весь мир, да, в любой, куда, куда ни приедете, вы везде найдете, там и Олвисы, и, я не знаю, там и, и Киндеры, да везде есть. Уже даже в Африке, в Зимбабве, везде это все есть. Огромные торговые корпорации. Вы представляете, какой надо иметь штат юристов, чтобы заходить в страну? Это надо изучить законодательство этой страны. Это надо что-то там, свои интересы Лоббировать, по судам ходить и так далее. Это очень сложно, ребят. Поэтому давным-давно, с 2002 года, весь мир уже договорился. А те страны, которые были не согласны, типа Югославии, ну разбомбили. Вот. Остальные, которые там также не согласны, да, и не пускают вот эти вот компании, корпорации, которые убивают людей, не пускают, типа, там, Грузии, типа, Осетии, ну, какие-то вот 4 которые сопротивляются Сомали, вот. Их, конечно же, вышвырнули из этого между собойчка Ну, а что вы не пускаете? А они правильно делают. Они отстаивают интересы и чистоты генома своей расы, понимаете? Потому что а, то, что там содержится в этих продуктах, да одному богу известно, чего они туда напичкают. Да. Сейчас вот такая идет эпидемия рака груди. И у мужчин и у женщин. Откуда? Ну, надо меньше дезодорантами пользоваться. Да? Вы же не знаете, что там. Вообще подмышечные впадины и лимфа, которая там расположена, да, это основные... А, лимфа – это наша канализационная система. То есть все токсины выводятся через лимфу. И если вы основные пути выхода лимфы перекрываете, да, в виде там, подмышки там, туда-сюда, этими персперантами, вы закупориваете кожу, вот, куда эти токсины идут, они скапливаются в этом месте, потом начинается воспаление, вот вам и онкология, понимаете, тут уже недалеко, и у нас очень много всего, и маститов, и всяких разных, ну почему, но ну, люди не хотят об этом думать, им удобно, они намазались и они пошли, да, они пахнут хорошо и не мокнут, какая красота, А то, что тебе потом будет и мастит, и, и все остальное, да, и и какие-то сложные проблемы, но об этом никто думать не хочет. И на самом деле сокрытие информации, ребят, идет колоссальное, просто колоссальное. Я уже не говорю про прививки, про препараты и вообще все, что они тут в продуктах пихают такое, что не дай боже. Вот, и... Вот с этой точки зрения, с этой точки зрения, надо понимать, да, что остались, остались несколько там пять стран, которые там четыре, которые держат оборону и не пускают эти торговые корпорации, их мочат, их в прямом смысле слова мочат, вот, потому что, потому что нашим миром правят ребята, даже не правительство, даже не Путин правит торговля. Торговые корпорации. И глупо отрицать это. И более того, достаточно смешно выглядят э, какие-то реплики, когда говорят, что нет, у нас Российская Федерация, это, это государство, это звучит гордо. Да, это не государство, ребята. Это такая же торговая корпорация. Многие называют управляющей компанией. Ну да, управляющая компания ну, тоже подходит, тоже подходит все. Но я бы назвала честно. Это не корпорация торговая, это не управляющая компания, это не коммерческая структура. НКО. 7ФЗ почитайте, по всем признакам это НКО. А НКО имеет право создавать коммерческие структуры для своего заработка. Вот, поэтому оно и насоздавало свои коммерческие структуры в виде МВД, следственных комитетов там и так далее, прокуратуры, и все, что судебная власть, и все остальное. Это все коммерческие структуры, зарабатываются деньги. Да? Вот, поэтому как относиться к этому, ко всему? Да не надо к этому относиться. Ребята, эту информацию надо просто знать, принять, впитать и понимать. И использовать всегда для своей выгоды. Выгодно вам, используйте, невыгодно – не используйте, отрицайте, и ни в коем случае не спорьте, ни в коем случае не вступайте ни с кем в полемику, что «Ой, я вот здесь узнал, я знаю, я думаю правильно, а ты думаешь неправильно». Да, он, может быть, и правильно думает для своей ситуации, для лично своей ситуации, может быть, он и правильно думает, вы это откуда знаете? Вы же не проверили?» вот. Поэтому не надо ругаться, давайте уже к сотворчеству придем, к объединению, да, вместе сделаем одно дело – вот. и дальше мы будем изучать, как с этим государством дальше жить, да? дальше у нас пойдут после государственности, давайте будем разбирать уже те структуры, которые государство внутри себя насоздавало, и, собственно говоря, как же с ними нам быть, как нам с ними себя вести, вот, но для начала вы должны все-таки понять масштаб, да, что это все мирового масштаба история, это не только в России, почему я всегда говорю, что смотрите дальше, смотрите шире, смотрите вообще сверху, то, что происходит у нас в стране, происходит по всему миру. Торговые корпорации захватили землю. Все. Никто больше не захватил. Никакая там, я не знаю, теневая элита, теневая власть. Нет. Торговые корпорации. Ну, если быть конкретно, да, там Рокшильды, там Рокфеллеры, и, и, и их там всего семь человек. Ничего далеко ходить, да? Ну, давайте назовем поименно, они все известны. Вот, ребят, поэтому... По большому счету, в мире миром правят финансисты, которые открыли банки, а уже на основе этих банков правят большие корпорации. Я вам, кстати, так скажу, что по большому счету банки и торговые корпорации – это одного поля ягода, хозяин-то один. Вот, хозяин один, поэтому что уж там делить-то? Это вы, э, смотря снизу, не понимаете, что там сверху, да? А им-то как раз-таки все понятно. Один хозяин, для того, чтобы корпорациям и их структурам было удобно между собой торговать, они создают свои банки. Ну, вот, допустим, какие то у нас ГМБ, да, банк. Вот, вот ему очень удобно, у него есть свои торговые компании, но это одна как вам сказать, одно юрлицо в глобальном понимании, понимаете? А то, что там какие-то еще маленькие структурки к этому образовались и примкнули, ну это клиенты, а все остальное банки создаются для своих, банки создаются для себя. Когда крупные компании начинают э, иметь крупные доходы, они не хранят эти доходы в чужих банках, понимаете? Тиньков себе, Олег, зачем сделал банк? Потому что доходы стали такие, что как-то чужому дяде отдавать боязна. Поэтому надо сделать свой банк и там припрятать все. Вот. И это очень даже, очень даже поощряется. Банк сейчас может сделать любой. Кстати, как и по законам ООН, государство может открыть любой. Нужно для этого, по-моему, два человека там, в, уставе, в уставе государства. И все, пожалуйста, открывайте государство у себя на кухне, делайте свою валюту и пошли все лесом. И на самом деле, поэтому, так и организовывается государство. Но потом идет процедура на 15 лет их принятия. Но надо же ратифицировать это все дело. Это уже болезненная штука. Но тем не менее, все возможно, все возможно. Вот, ребят, немножко вам информации на тему мироустройства и государственности, да, что все есть структуры. Дальше мы будем разбирать подробно про структуры. И дальше мы уже полезем в конкретику и будут конкретные практические руководства. То есть, где смотреть, что смотреть, что за структура, чем отличается одна структура от другой и так далее. Но для начала поймите вообще вот сам, сам проект мироустройства, да, что это такое, почему все есть торговые корпорации и как матрешка. Почему есть матрешка? Потому что все вложено в государство как торговую корпорацию. Российская Федерация как торговая корпорация вложена в общую систему торговли а в нее уже вкладываются другие корпорации, понимаете? И торговые, и неторговые, коммерческие, некоммерческие и так далее. То есть это такая некая матрешка. Вот. Поэтому смотря с какой стороны смотреть, еще раз говорю, смотря с какого уровня смотреть, если вы смотрите с уровня физического лица, да, там какого-то работника, то, конечно, для вас это государство, если смотреть на это все сверху, это такая же торговая корпорация, как и «Газпром», как и там не знаю, «Нафтогаз» и все остальное, да, неважно, какая то компания. Вот, В принципе, все есть торговля, у нас торговый мир, торговые отношения везде. Вот что я вам хочу сказать по поводу государственности, но э, государство отдельно, как торговые площадки, а человек отдельно, да? вы не путайте себя с, с, со всем этим мусором, что там производит внутри себя государство. Вот. Вы по отношению к государству, когда вступаете в отношения, вы являетесь членом. Ну, или, или членом, или участником этой некоммерческой организации, ну, или по-другому, как они завуалированно сказали, гражданин да, гражданин равноценно, равно член, равно а, участник, равно гражданин. Это все тождественно, абсолютно. Паспорт равно членский билет, равно там билет участника, удостоверение личности, проездной, проходной и так далее по всей территории. Дождественно, абсолютно, ребят. Вот, поэтому я бы начала бы вообще с понимания всей этой истории и э, с понимания того, что прежде чем к вам будут какие-либо применены меры государственного воздействия да, и принуждения, пускай они сначала докажут, что они имеют на это право. И что ваше право на гражданство в принципе реализовано. Ссылочки на всякие законы и отписки скажу сразу, значит, никакое письмо, никакое абсолютно письмо не является документом. Никакое письмо не несет никаких правовых последствий. Даже если вы получили письмо из МВД, где написано, что они ничего не нашли, это не несет никаких правовых последствий, понимаете? И даже если они направили а, через суд запрос в МВД и МВД выдал справочку, что типа мы не нашли, это не несет правовых последствий. Документом является форма заявления установленного образца со всеми подписями и печатями сторон. Вот это документ. А все остальные письма, выписки, там еще что-то, это не документы. Это не нормативно-правовой акт и никаких последствий не несут. Не это тоже такая маленькая ремарочка да для тех, кто работает с документами, кто уже там начал шевелиться, хоть что-то запрашивать, посмотрел а, к, на Попытки граждан, да, хоть что-то доказать. В общем, ребят, просто дают такую маленькую ремарочку, имейте в виду. Все, на сегодня все. Всем удачи.